Конечно, случается искушение и тут про этот критерий, когда к тебе приходят какие-то проекты, которые вот ты понимаешь, что ты сейчас можешь много заработать, вот он вообще не твой. Вот, вот он как-то тебе тебе и заниматься им неинтересно. И по формату он не твой. Ну, можно же заработать прямо сейчас. Ну, плохо разве это? Начинаешь делать, и не получается. И все у тебя остальное все заваливается. И что-то, в общем, вот ты в этот момент с собой нечестен, потому что ты ну, пошел на какой-то компромисс, когда тебе, может быть, даже где-то прийдет этот проект. Но хотелось заработать. А еще у меня по поводу искушений были, когда я рассказывала о корпоративном бизнесе, когда вот я шла по этому своему зигзагообразному пути, время от времени кто-то меня приглашал на работу. И... А, это, кстати, фотографии. это мы, когда бываем в путешествии на желтой мельнице, один день мы обязательно делаем такой мы, какой-то тематический, это был мушкетерский день, мы одевались мушкетерами, я была кардиналом, и вот мы гуляли так по Парижу целый день, и здесь я вот это искушение, было невозможно удержаться, попробовать там в одном из кафе на море Тартатен, мой там, любимый яблочный пирог. Так вот, искушение связанное с корпоративным бизнесом, которое когда-то со мной произошло, я была в одном из своих маленьких рекламных проектов, тогда работала в компании, и меня стали, просто пригласили в огромную корпорацию, с, я любила всегда путешествовать, с четырьмя-пятью зарубежными командировками в месяц, с личным автомобилем, с деньгами, с штатом, и начали очень активно уговаривать. А я только тогда задумывалась вот о проектах, связанных с искусством, с выставочной деятельностью. Я чувствовала, что очень туда хочу, но еще не знала, как подступиться, боялась. И мне тогда впервые предложили сделать выставку Московской галереи в Екатеринбурге. И вот и я пришла на встречу, мне говорят, ну, конечно, тебе придется все остальное закрыть, ты, ты будешь, конечно, посвящена вот нашему проекту, потому что работы очень много, много командировок, но при этом вот тебе социальный пакет, вот тебе машина. И три дня, я говорю, мне нужно три дня для решения. Я слушай, такие слушайте, такие предложения поступают раз в жизни. У нас просто вот э, форс-мажор, ушел директор по маркетингу, нам срочно нужен человек. Я говорю, три дня, дайте мне три дня, и я вам отвечу. И уйдя, я просто три дня пребывала в состоянии, вот э, вроде бы хорошо, и мне вокруг люди, которые там взрослые умные, говорят, а вообще чего думать, иди, конечно, такое предложение. Ты там какой-то своей ерундой что занимаешься, неизвестно, что дальше. Это выставка, это вообще там искусство, это нужно просто уже заниматься ради удовольствия и развлечения, уж точно, там, не, не ради денег, у тебя пока нет такой возможности, у меня не было какой-то подушки, чтобы э, так э, жить, не думая о деньгах. И вот на дня эти я провела, вот примеряя на себя состояние, что я уже там. Мне уже позвонили, сказали, пожалуйста, протестируйте вашу служебную машину. Это меня, кстати, насторожило, потому что я думаю, так, машину уже за меня подбирают, я не знаю какую, что же дальше будет, какие еще решения важные за меня будут принимать. И наступает вот этот момент, когда нужно давать ответ, у меня состояние просто какое-то меня вот внутри все переворачивается и вроде бы ну, думаешь ну на может быть надо стать взрослой пойти уже, насколько ну, можно и неизвестно что выйдет и здесь такая история не знаю как вы к этому отнесетесь может быть кому-то она покажется странная может кому-то поможет у меня так случилось что два психологических образования и нас учили очень много работать со своими сновидениями и вот к концу третьего дня утром когда нужно давать ответ я думаю ну Проснусь утром и решу, ну, нет, нет у меня выбора. И утром во сне мне вдруг какая-то строчка из песни Александра Иванова группы «Ронда», которую я так ну, все слова не помню, вдруг промелькнула где-то в моем подсознании. И проснувшись, я просто... У меня вообще больше никакой информации и почвы для решения нет, кроме всех людей, которые мне говорят, надо идти, а у меня внутри все вот... И я эту строчку забиваю просто в поисковике компьютера, и мне выходит весь текст песни. И эта песня, э, я был неправ, это странно, я опоздал, ну и ладно, может быть, ну, наверное, помните эту песню, и там есть такой припев. Э, и мне казалось, что я иду вверх, и проигрыш. В общем, я позвонила, говорю, ребята, я к вам не выхожу, там они очень, мои были знакомые, они были расстроены, обижены, в общем, просто жестко со мной поговорили. Но а, через месяц, когда я открывала выставку, совершенно счастливая была, там, летала, и тогда вот, ну, такое произошло, такой, наверное, первый шаг, шаг такое преображение а, а, меня вот, в сторону движения, в сторону другого бизнеса, эти люди пришли ко мне на выставку. И я говорю: слушайте, извините, ребят, вот видите, мне очень хотелось это сделать, это все-таки мое, так, я чувствую, что вот это мой проект. Они говорят, а ты не переживай даже, ты знаешь, дают мне пустые визитки, говорят, мы там тоже уже не работаем. В течение этого месяца случился конфликт с собственником, всю команду убрали, соответственно, я была бы членом этой команды, приди я туда и прими это решение. В общем, вот и такие искушения, которые вот на все время, где-то очень тонкая грань, да, и решение только внутри тебя, и нужно, нужно ловить все, не знаю, у каждого свой какой-то, наверное, способ общения, получения этих знаков, этих каких-то сигналов, которые ты действительно услышишь и станут тебе, для тебя, только для тебя источником и опорой для принятия решения.